Всем привет, дорогие друзья, вы ну, на канале GoPlay Games. С вами я, София. Мы продолжаем Шерлока Холмса. И у меня тут что-то непонятное. Не знаю, нужно ли это переключать, не нужно это переключать. Короче... Я посидела, подумала, подумала, подумала, подумала, подумала. Может быть, блин. Опа, уже сразу. Уже... Это все топится, очень сильно жар. А, переплавленный металл. Мне нужно что-то, чтобы достать оплавленный кусок металла. Что еще? Слишком горячо, я не We смогу get его get достать. Ага. Так, нужно что-то. Оказывается, надо было, наверное, так, I да? Но уже проверить эту кровь на Бейкер-стрит. Так, бутылка. Запечатанная бутылка Шамбаска так, найдена в раздевалке ванной. Об этом нужно спросить. Образец земли. Требуется анализ. Образец земли из-под ногтей сэра Родни. Образец крови. Из раны сэра Хорошо. Так, а что тут? Ничего себе! На этот ключ натекла кровь. Нужно спросить о нем Филлипса. Опачки. Так много всего сразу. А, спросить, ключ обнаружен под телом сэра Родни. Ну, пойдемте спрашивать. У нас, в принципе, уже куча всего, что нужно спросить. Так, подозреваемые со мной разговаривать не хотят они это. В ужасе в шоке, типа. Мистер, Омс, Мистер Холмс, я собираюсь вести поздравляем в Ярд. Вы можете допросить их там. Возражение? Да, Уайзи. Нет, Ластрейд. Они все равно со мной не разговаривают. Так, я пока с этим потолкую. Так, ключи от парилки. У кого есть ключи от парилки? У нас есть всего один ключ, который сэр Гре Грегор дал мне. Этим утром вы открыли парилку, а после... Я положил ключ в свой стол, но когда они закричали, я не смог его найти, он исчез, я... Я не знаю, где он. Вы выходили из бань или принимали посетителей? Нет, сэр, ничего из этого. Прешь, падла! Утренняя телеграмма. Вы лжете, мистер Филлипс. Вы оставили работу утром и отправились на почту, где отправили телеграмму около 7.30. Но как Нет, я... Телеграмму кому-то в Манчестер. Мистер Холмс, это не... Я все скажу. Я ушел с баню в 7.20. Моя сестра написала мне вчера, и она ждала ответ, потому что наша мама не здорова. У меня не было всего 20 минут, и, уходя, я запер в бане. Вы получили ответ от сестры? Нет, но я и не ждал. Я всего лишь сказал ей заложить мою старую школьную форму, чтобы она смогла заплатить за лекарство. Когда вы вернулись, вы проверили, наметили ключ? Нет, не проверял. Пожалуйста, мистер Холмс, не говорите полиции. Сэр Грегори уволит меня, а мне нужна эта работа. Хорошо. А кто принес шампанское? В раздевалке есть бутылка шампанского в ведре со льдом. Кто мог его принести? Бутылка? Вы уверены? Я даже не заметил. Вы считаете это важно? Ну, конечно. Значит, там кто-то был. Нормальный такой пацанчик. Так. Опять не, не на те клавиши нажму. Так, тут у тебя, окей, ничего нету. А в Скотланд Ярд это типа можно отправиться, мне сейчас намекают, да? Но я еще не была здесь. Ух ты, пта, это что? Кабинет Бенклифа? Э, а, подожди. Здесь был рабочий кабинет сэра Ронни Бенкфлида. Родни какого-то. Стол. Документ взять. А, Эта металлическая пластина, помимо археологического интереса, может оказаться частью чего-то большего. Сейчас я не могу определить, чего именно. Окей. Археологические находки. Археологические находки. Археологические находки okay. Старые горшки с нацарапанными номерами. Пластина с отверстиями. С отверстиями. На пластине что-то вырезано. Интересно, что с ней делать. Хера себе, мы что-то взяли. Воу-воу-воу. Стол посмотреть. А, инструменты археологов. Инструменты археологов для раскопок. Кстати, щипчики. Клещи взять. Мне понадобятся эти щипцы? Да, мы будем вытаскивать. Сейчас это самый, там, металл расплавленный. Так, очки, карандаш, документ взять. Дорогой друг, я решил организовать пресс-конференцию в банях на Strandland в следующем, в следующем месяце. 1893 год выдался знаковым для моей работы в Египте. Но теперь пришло время сосредоточиться на английском на английской археологии, вынести на свет наши национальные сокровища и представить их публике. Я бы хотела увидеть столько журналистов, сколько смогут прийти и описать это событие, но описать благосклонно, если мы хорошо их примем. Я бы хотела напомнить о моей старой дружбе с лордом Блэкмором и использовать специальные фонды... Кор... А, господи, Королевского археологического института для подготовки этого события. Сэр Родни Бенкфлит. <coughs> так, щипчики, найти применение. Щипцы за мастеркой часто используются кузнецами. бам бам бам Газета. <coughs> Лишним многим из нас не из... из нас неизвестно имя сэра Родни Бенкфлита. Этот джентльмен объединил в себе состоятельность, славу и силу в превосходном сочетании, как это свойственно лучшим людям Англии. Его интеллект равен его оба... обаянию, а, обаянию. А, столь часто отмеченному юными дамами из европейских аристократических семей. У него сильные связи с палатой лордов, я вли... он оказывает влияние на политическую жизнь. Некоторые считают его властным, не умеющим прощать. Но, на наш взгляд, сыророднее лучше назвать амбициозным. Его присутствие на любой археологической площадке неизменно гарантирует успех. Так. А, искать в архиве. 1993 год выдался для моей работы в Египте. Тоже интересно. Что еще? Газета. Uh, The Times. Чудесное продолжение раскопок в римских банях на Стрэнд Исследовательские работы практически прекратились, когда явился спаситель в лице сэра Родни Бенклифа. Брэн... Бэнкфита... Сэр Родни медленно взял под король раскопки и заявил, что они позволят получить ключ к великой тайне. Мы будем держать наших читателей в курсе всех новостей. та та та та та Археологические находки. Археологические находки, старые горшки со отравленным номером. Хорошо. Полки. Что у нас тут? Так, ну у нас тут горшки. Какой-то чайничек. Коробка, посмотреть. Открыть. Не хватает пластинки, стеклянный негатив исчез. Стеклянные негативы, впечатляющий метод для фиксации древних цивилизаций. Стеклянный негатив с изображением египетской статуи. Наверное, ее надо было запомнить, да? Я в принципе помню, как она выйдет. Надеюсь. Так, ну мы тут, в принципе, все осмотрели. Типа, э, у него с одной стороны там бан, и с другой стороны у него вот это вот... Р Раскопки какие-то. Нормально. Хорошо. Oh right? Боже мой, вы в порядке? Как to... только такое могло случиться! Да, оно довольно-таки ненадежно. <связано> К счастью, я уцелел. Куда ведет этот коридор? В Фригидарий. Холодную комнату. Едва не, постр... Едва не пострадал, успел почти чудом. И ненадежно, это еще мягко сказано. Так, упавшие блоки. Эти камни... Весят тону, not... Мы их не сдвинем, не имеет If значения. Если понадобится для расследования, попросим, чтобы мы их убрали. А, то есть, если вдруг что, сюда можно будет вернуться. И, да, и до исследовать, я так понимаю, да? То есть, типа, сейчас меня сюда не пустят. Таким вот очень интересным способом. Так, нам нужно кое-что вытащить. Так, прямой наводка идем, порыться в зале. В смысле? А что ж ты? Во. Нужно проверить Проверить анализы этого камня Короче, это как в этих вот играх, знаете Вот за 10 рублей, которые там игрушки вытаскивают Вкусняшки, что-то и... и в результате они ничего тебе не хватают Так Ну, пошли нам, в принципе, нужно сделать кучу всяких анализов, получается, да? Так, требуется э, требует анализа плавленный металл и так далее. Так, сейчас секунду прервемся с вами. Блять. Короче, нам нужно отправиться на, а давайте в Ярд отправимся. А? Сначала побеседуем с этими ребятами, потом приедем, проведем все вот эти вот. Им надо было сразу туда ехать провести сначала анализа, а потом уже. Ге, оп, оп, оп, оп, оп, всех ловить. За всякие места мягкие. Ну, давайте сначала в Ярд. Короче, со всеми пообщаемся. Да, уже узнает, молодцы. Так, у нас получается тут что? О, мы же можем еще и труп посмотреть теперь. Так, так, то О, четыре штуки. Ну, давайте с самого начала. Давайте, поехали. У нас получается карта. рукописная карта. Забрали. Монета. Старая и довольно грязная монета. Что ж, забрал? Ты все забирает. Что у нас тут? Записай книжка Родни В Мне может быть что-то интересное. Тут статуи какие-то. Вырванные страницы. Последние страницы были вырваны. Нужно найти способ восстановить последние записи за аэрородни. Батсон, никого сюда не пускайте, но сначала дайте мне карандаш. Типа, он хочет вот так вот подчеркать, да? Несколько штрихов будет достаточно, я не хочу повредить записи. Так, спокойно, рисуем. Сегодня я... Что ты? Сегодня я... Практически... Еще тут что-то есть слово? практически нашел его этот это что а этот день войдет В историю наверное да так тут больше ничего нету погнали сюда ниже и чё и это все И теперь я в крошки грифеля платком. Уверен, Ватсон не будет возражать, если я использую его. <laughs> Бедный Ватсон. Ну да, сегодня я практически нашел его. Этот день войдет в историю. Мистер Холмс! у него есть. Но что вы делаете? Портите доказательства? Получая из них максимум. Сегодня я практически нашел его. Этот день войдет в историю. Сыр был на пороге выдающегося открытия. Великолепно. Я смог восстановить только последние слова. Остальные утраченные. Возможно, аутопсию прольет свет. Я уверен, что вас стоит допускать к телу. А, sure а я уверен, что стоит, констебль. No. Ладно. Ну что ты, ее моё ну ты же видишь, работа идет, кипит. Сыр Родни Бенклиф, возраст 63. Правое глазное яблоко пробито длинным закругленным ножом. Лезвие прошло сквозь глазницу лобной кости. А, Вспорола часть лобной доли и мозолистое тело, после чего достигла мышечка. Придя к геморрагическим поражением. Совокупность указанных повреждений вызвала смерть объекта. В верхней доли правого легкого имеются признаки старой травмы, слизь и ресничный мусор, что может указывать на хроническую инфекцию из-за вдыхания воздуха под землей, частичек гниющих мумий, э гниющей мумий, к примеру, или разлагающихся продуктов помещенных в могилы. На остальных частях тела повреждений не найдено. Так, а что у нас тут? Тут у нас э, монета. Старая римская монета, покрытая грязью. Спросить про эту монету нужно. Хорошо. Дальше. Там еще кольцо. Это <связано> кольцо похоже на то, что носил <связано> Родни. Он <Вот>, снял <связано> его перед уходом в парилку. Так, гравировка какая-нибудь. Подождите, это какой-то очень старый, древний символ. Египетский символ, это очень древние украшения. Виден стык, кольцо запаяли. Довольно неаккуратно, с помощью серебра. Чего бы понадобилось носить такое кольцо? Очень уместный вопрос. Так, дальше вещи Блинкхорна, письмо Питкина, а, сэр Грегори Питкин, управляющий мистеру Блен Блинк -хорну. Другой сэр, вот что я думаю о том, как улучшить ситуацию в банях. В настоящее время во фригар... фри... Фригидарии под вашим руководством ведутся раскопки, но без особого успеха. Вы не смогли найти ничего ценного, а мы не можем открыть фри... Фригидарии для публики. Фригидарии – важная составляющая отдыха в римских банях. Я предлагаю вам закончить работу в течение ближайших двух месяцев. Посвятите это, это время завершению археологических изысканий и поискам нового мастера работы. Так, что у нас? Это э, кольцо. Это кольцо чрезвычайно древнее и неаккуратно запаяно. Э, спросить письмо сэра Грегори Питкина по поводу работы мистера Блинхорна. Карандаш. Обычный карандаш. Ладно, дальше. Так, вещи... Героу. Кушайте имена. Полотенце When в крови. Когда Гэроу обнаружил тело сэра Родни, он испащился в крови. Himself. Очень странно испащился. Пузырек с лекарством, посмотрите. А, так. Пузырек с чем-то растителем. You know Узовите, is, друг мой? Это зверобой, Холмс. Часто используется в качестве лекарства от меланхолии. Однако, передозировка может нанести вред и вызвать галлюцинации. Ух ты, -мо. <coughs> а, так, это у нас что? Носовой платок. Шелковый носовой платок с вышивкой. А, наливная ручка. Перевая ручка с золотым покрытием. Не дешево, наверное, да? Визитная карточка. Сэр э, визитка сэра Грегори Питкина. То есть они как-то были что-то связаны. Между собой как-то, да? Так, ну пойдемте с этими... А, нет, сначала к трупу спустимся. Спустимся к трупу. К трупу, к трупу, к трупу спустимся. Так, так, так, так, так. телу так, шов на круги. Если верить корону, no у него не было проблем с сердцем или легкими. Но остались следы крепка, вероятно, еще из египетских гробниц. Так, шов на животе. А корм не, не обнаружил повреждений желудка или печени, несмотря на, на то, то, что сырой выпивал от случая и к случаю. И ему было 63. 63. Так, что еще? Тело повернуть. Ух ты, ёпта. Кровоподтеки на спине, несколько синяков, оставленные веревкой. Крово кровоподтеки на плече, линии синяков. Веревка была обвязана вокруг талии, сэр. Родни спускался куда-то. Так, ну рана. В отчете курс сказано. Необычная рана нанесена закругленным ножом. Ножом привела к мгновенной смерти. Ага, то есть мы уже осмотрели полностью тело. Тут что-нибудь есть. Так, нигде больше ничего нету, да? Ну ладно. Че тут? Курил кто-то, не пойму. Так, проходим дальше. Теперь нам нужно поговорить с этими ребятушками нашими. Так, привет, брат, братья. Пожалуйста, проведите это подозреваем для допроса. Блин, а тут старик все сидит и сидит. Уже сколько он там сидит? You, Добрый день, сэр Грегори. Меня зовут Шерлок Шерл Холмс, и я помогаю полицейскому расследовать убийство, которое произошло этим утром. Вы позволите задать вам несколько вопросов? Me, Holmes, скажите мне, мистер Холмс, сколько мне еще здесь сидеть? Так, ну давайте сейчас отсмотрим его. Чувак, я тебя видела в одном полотенце. Тебе не хвыживаться. Так, стоп. Форма рта. Презрение. Что еще? Так, так, так. Кольцо с печаткой, Аристокритические корни. Золотая цепочка. Кашемировый что там богат. что-то еще. Что? Заносчивый взгляд. Ваша профессия. Вы управляющий банями, верно? Да. У меня есть к археологии. Я хотел установить руины. В моих планах открыть бани для публики. Археология может быть выгодным бизнесом, однако теперь я уже не уверен. Когда вы собирались открыть баню? Когда закончатся археологические раскопки, я смогу закончить реставрацию. Это обычное дело. Uh, сэр Родни. Каким были ваши отношения с сэром Родни? Родни? Сэром Родни? Родни? Не особо блецк, У него был не слишком приятный характер. Подозрительный, высокомерный, недобрый. Люди, которые следуют за гениями, могут прощать их нрав, но только не я. Он был помехой? Вовсе не я. Все его действия вели, вели нас к большему успеху. Он помогал нам раскрыть потенциал здания. Так, убийство. Пожалуйста, расскажите, что произошло утром? Утренняя проверка прошла успешно. Прыгла работала хорошо, но затем, конечно, это убийство. Что вы видели? Пара была слишком много, чтобы что-то разглядеть, но спросите Гару, он нашел тело. А шампанское? Это вы пили бутылку шампанского в бане? Точно не я. Думаю, это сэр Родни. Так, ваша работа. Как шла работа до прибытия сэра Родни? Довольно медленно, как по мне. Так, он же писал письмо, да? Римская монета, кольцо Сарародни, охлажденное шампанское, письмо Питкина. Сэр Грегори, вы не объясните это письмо. Вы намеревались остановить поисковые работы в банях. Это все из-за Блинкхорна. Он чересчур веселился, емал забылся обо всем, разрушил тут все, не найдя ничего ценного. Но при Сарародни заставил вас придумать. Ра работа сэра Родни казалась чрезвычайно многообещающей и полезной для популярности бань, поэтому я передумал. Что-то необычное. Сэр Родни вел себя подозрительно? Слушайте, я не особо подозрительный сам по себе, но у него были профессиональные интересы где-то еще, и он скрывал это. Почему вы так думаете? И где? Понятия не имею. Но это и не мое дело. да да вы знали, что мистер Грегор принимает лекарства? Гарроу? Нет. Ну, мне никогда не нравился этот паразит. Считаете, он мог совершить убийство? Ну, на нем была кровь. Делать ли это убийцей? Так, это мы вот с этим вот при поболтали. Так. А, что-то у нас тут это осенило нас. Уёпта! ха так, хорошо, а что такое эффективное прибытие? Эффективное прибытие сырородни Родни заставило продолжить раскопки в банях. Странная рана. Рана была носена закругленным и острым клинком. Шампанское. Внутри раздевалки было найдено шампанское в ведре со льдом. До сих пор неизвестно, кто его принес. Борьба Питкина. Сэр Грегорид собирался уволить Блинкхорна и прекратить раскопки в римских банях, чтобы открыть их для публики. Это раз. И эффективное прибытие получается, да? А прибытие Сэра Родни заставило продолжить раскопки в банях. Уже вот первое. Унижение Блинкхорна. Блинкхорн сохранил работу благодаря приезду Сэра Родни, но ценой больших моральных потерь. Интерес Блинхорна. Блинхорн сохранил работу благодаря приезду сэра Родни. Он был благодарен за возможность работать вместе и учиться у него. Я не знаю. Не знаю, это еще неизвестно, это еще непонятно. Так, а вот как раз и мистер Блинхорн. Сейчас вот прямо вот у него и узнаем. Сохранил ли он ему работу или нет? Каких они были you, Добрый, Добрый день, сэр. Меня зовут Шерлок Холмс, Я помогаю полиции в расследовании убийства сэра Родни, Родни Бентклиффа. Вы позвольте задать вам несколько вопросов? Давайте, мистер But Холмс. Меня зовут Персиваль Блинхолн. Так, ну давай-ка осмотрим тебя. Так. А тут взгляд внимателен. Ржавые подтяжки не богат. Свежие пятна грязи недавно рылся в земле. А, мозоли. Так, давай профессия. Чем вы занимаетесь? Я археолог, специализируясь на периоде Римской империи. Я работаю на нескольких раскопках, включая бани на стренд Лейн. А вы не расскажете меня о банях? Хорошо, мы надеемся обнаружить много интересных артефактов во время раскопок. И составить их список перед реставрацией и выставкой. И вам это удалось? Да, спасибо, сэр Родни. То есть он, в принципе, благодарен ему, сэр Родни? «Как вы опишете свои отношения с сэром Родни?» «Ну, не могу назвать его приятным человеком, но у него был талант. Я ему очень восхищался, если честно». «Вы впервые работали вместе?» «У нас была короткая встреча с сэром Родни в Египте, я поделился своими находками. На удивление, моя работа убедила его переехать сюда». Он появился здесь всего пару месяцев назад. На удивление, ну, сэр Родни это, точнее, был неприветливым и себе на уме, но я много узнал от него. Я не могу поверить, что он умер. Так, что вы видели? Расскажите мне, что вы видели сегодня? Когда мы вошли в парилку, то все сели. Пар был очень плотным, так что я практически ничего не видел. Я услышал, как закричал Мирта Гару. Мы все кинулись к дверям и столкнулись друг с другом. Я был очень напуган. Что вы сделали? Дверь оказалась заперта, и за пары было страшно. Я с трудом мог разглядеть собственные ступни. Гару вымазался в крови. Вы считаете, это Гару убил сорородни? О, нет, Гару и мухи не обидит. Так, шампанское, ну ка. Это вы принесли бутылку шампанского в раздевалку? Нет, не я. Так, ну давайте что-нибудь необычное. Вы могли вспомнить события, которые показались вам хотя бы немного необычными? Что ж, вчера мы своих копов И все? Нет, сэр Родни сказал мне, что возьмет с собой в лондонский археологический институт, а затем отказался от этого в довольно агрессивной манере. Так, ну-ка. Кольцо. Вы знаете, вы знаете, это кольцо? Конечно. Это знаменитое Асуанское кольцо. Сэр Родни привез его из последней поездки в Египет. И присвоил его себе. У Сэра есть. Были свои представления об археологии. Лекарства. Что вы скажете о Гарроу? Он всегда выглядит таким печальным, и он странно себя ведет в последние дни. Жался на глаза и видения. Я бы посмотрел за ним. Его состояние меня тревожит. Ваша работа. Как продвигались ваши поиски до прибытия с Родни? Вполне нормально. Так, Фрэш. Письмо Питкина. А в этом письме говорится, что сэр Грегори собирался прекратить вашу работу. А, ну, да, но с появлением сэра Родни он передумал. Он решил нам продол продолжать, но не знаю, о чем они договорились. А что теперь будет после смерти сэра Родни? Я еще об этом не думал. Но если потребуется, я буду бороться, чтобы оправдать ожидания сэра Родни. Так, ну давайте сейчас посмотрим а, ребятушек, которые у нас появились. Во-первых, вот это у нас а, говню Питкин. А, Грегори Питкин, типичный горожанин из высшего класса. Богатый, имеет хорошую должность и считает, что так и должно быть по праву рождения. Что бы он ни сделал, он не верит, что, отка... что окажется из-за этого в тюрьме. Персиваль Блинхорн, настоящий археолог, живет и дышит работой. Занимается своей профессией 15-20 лет, но по-прежнему ее любит. Это а, тихо-тихо-тихо. И у нас остался последний. Мистер Гарроу. Привет, паротан. Ну, давай пообщаемся. Ты у нас, по-моему, был взмазан в крови, да? Добрый день, меня зовут Шерлок Холмс. Я помогаю I'm полиции в расследовании убийства сэра Родни Бентлифа. Вы позволите задать несколько вопросов? Uh, uh, uh, да, uh, ну... Гэр... Я Тристиэм Грегори. Кто? Как тебя зовут? Ну погнали, щетина. Плохо выбрит. А, мешки под глазами. Что еще? Испарина. Что еще? Так, грязь. Грязная одежда. А, защитный амулет. Суеверный. Ваша профессия? Чем вы занимаетесь? Я советник окружной палаты. Что вы делали в банях? Я присматривал за искателями. Меня интересует археология. Вы присматривали за ними? Да. Сколько чего произошло, о чем нам нужно знать или, возможно, утаить? Прошу прощения, мистер Гра Гару. Я... я... я ничего такого не имел в виду. Извините. Так, убийство. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, что вы увидели. В комнате было жарко. Мне пришлось снять очки. В таком состоянии мне было не особо хорошо. Но это вы нашли тело? Я увидел нож. Представляете, он летел по воздуху. Я увидел кровь. Я пытался увернуться, не помню. Вы увидели нож? Как он выглядел? Все произошло как в кошмаре, так быстро. Нож блестел, так, будто он золотой. Пошубись. Так шампанское. Это вы прислели бутылку шампанского в раздевалку? Что? Нет. Что-то необычное? Сэр Родни вел себя подозрительно. Ну, он выглядел очень таинственно в последние дни. В прошлый четверг, к примеру, я видел, как он ушел. Когда он вернулся, было уже поздно. Он показал мне несколько мокрых монет. Римских монет. И я начал смеяться. Так, лекарство. Спасибо. Спасибо. Это поможет не успокоиться. Посторожной с дозировкой. Хорошо. Я серьезно. Старая монета. Это монета, которую он мне показал. Она третьего века. Должно быть очень редкая. Нет, я не знаю. Сэр Родни? Ну давай. Давай. Каково было работать с сэром Родни? Это было как? Работать с гением. Он был сложным человеком, но ведь и мир сложен. Всегда есть те, кто хотят забрать у вас побольше. И он... он доверял мне, но... ох... Вы в порядке? Простите, его глаз, я вспомнил. О, это так ужасно. Вы, вы, вам что-нибудь нужно? Мне плохо, я слышу. Нет, ничего, мне уже лучше. Все, галюнчики начались. Так, кольцо. Его кольцо! Ох! Его уже destroyed. уничтожить! Почему бы это? Это это кольцо! Скрывает темные секреты! Really? Правда? Я! Oh, yeah. yeah. Она пришла за мной! Я знаю! It... Я должен был справиться oh, с ним раньше! Теперь слишком works. поздно! Похоже, Гарро повредился расту... Расту... рассудком. That, Или же он хороший актёр. Ну, возможно, он это. Так, лекарство Гару. Гару находится под действием сильных лекарств. Это, во-первых. Так, сыроднил Гал всем о своей работе. Он работал один и тайно. Подождите. Ой, подожди, нет. Я не, не это хотела. Вот, треснувшие очки. Так. Лекарство Гару? Нет, подожди. ой ой ой ой ой ой ой Очки Гару треснули из-за Так, так, так. Под действием сильных лекарств. Подождите. Подождите, надо это... Странная рана. Рана была нанесена закругленным и острым клинком. А судя по заметкам сэра Родни, он был на пороге значимого открытия. Так, она взяла, так шампанское. А, внутри раздевалки было найдено шампанского в ведре со льдом. До сих пор неизвестно, кто его принес. Да. Так, Родни заставила ее продолжить раскопки в банях. Украденные записи. Судя по заметкам сыра он был на пороге значимого так. Ложь. Всем в своей работе работал один и тайно. Так. Украденные записи. Так. А что тут можно? Подожди, украденные э эффектные... Прибытие... Подожди. Украденные записи. Судя по заметкам, вроде не... нет. Не то. Нет, нет, нет. Это все не подходит. А, Тресувшие очки. Тут что-то это... Нет? Тоже не канает. Так, что-то тут не то. Блин, я сейчас не могу сосредоточиться уже. Сейчас секунду. Одну секунду, прям секундочку. Я вернулся, все окейно. Так. А-а-а! Нет, не все окейно. Так. Что-то я тут это... А, нам же тут нужно что-то, да? На жить есть что-то? Или нет, или да? Мы же вроде бы тут все осмотрели, да? И вот его осмотрели, и все осмотрели. Ладно. Идем тогда обратно и переприезжаем к нам в офис домой. Так, у нас получается э, Пейкер-стрит. Возвращаемся. Блин, там же еще что-то почитать можно было. Надо почитать. Что там? Где там? В детективном анализе у нас куча всяких зацепок, но пока что это не сводится ни с чем никак. Так, значит Что ты мне светишься-то? Что ты мне светишься? Тут, ну, тут же ведь ничего, нельзя это Украденные записи Странная рана Что? Наверное, ну, на значит, мое открытие треснувшие очки Это не то, это все не подходит Предлагаю, так ну не подходит. Ничего, ни к чему не подходит. Так что, не светись мне пока. Ничего нету. Так. Она пригодится. Ля -ля -ля -ля -ля -ля. Так, хорошо. Погнали. Ох, как много всего. Ну давайте исследовать грязь. Начнем с грязи. А, образец грязи. А. Вот так вот, да? Селенит. Селенит. И... Он же золото для драконов. Так, частицы белой глины. Интересно, судя по свету и составу, передо мной белая глина. Теперь нужно найти район Лондона, откуда был взят этот образец. Вот он. Образец земли принесен из района Лондона с белой глиной возле Сент Олбанс. Исследовать кровь. Проведем анализ образца крови. Вот так вот, да? Посмотрим, что же внутри. Перекись It's водорода, выявить состав. Так, значит, пипетка. А, перекись. Вот этого, да. Погнали. Что еще? Ну, давай еще капнем. Вода. Кровь сильно разведена водой. Ну, неудивительно, он же в бане был. Образец металла. Это кусок металла из печи. Похоже на серебро, но нужно проверить. Если это серебро, его удастся расплавить. Температура плавления серебра около 200 градусов Цельсия. Сравнил это образец серебряной монетой, капнув кислотой. Если в результате реакции изменится цвет, это серебро. Так, капнуть опять, да? Берем пипетку. Кислота, вот она. Так, капнуть. На монету. Серебро? Реакция дала тот же красный цвет. Это британское серебро высокого качества. И что-то там... А, это просто посмотреть на лабораторный стол. Так, ё-моё, внутри печи... А в печи было найдено оплавленное британское серебро высокого качества, треснувшие очки. Из-за жара, когда их положили на край печи, да... Да, это есть. Серебряный предмет расплавился в, в печи. Да, возможно, серебряное оружие. Так, что еще? Ай-яй-яй-яй, не туда, не туда, не туда, обратно. Так, что еще? Разжиженная кровь. Жирка оказалась разведена водой. Разжиженная кровь. Странная рана. Рана была нанесена закругленным острым клинком. Да, что еще. А, вода от пара. Присутствие воды объясняет влажная атмосферы из пара. Необъяснимая улика. Присутствие воды в крови. Необъяснимая улика. Она как-то связана со способом убийства. Я думаю, что это из пара. Но пока что самое очевидное. Такое вот. Что еще? Лекарство Гару. Внутри печи. Украденные записи. Странная рана. Нет. Не канает. И вот это вот тоже все не канает, да. Так. А что там с Ган во всем своей работе? Он работал один и тайно. Ну, пока что все получается, да? Мы больше ничего не можем разгадать. Пока что так. Так, у нас еще есть. А, Черновик сырый кстати, надо поискать. Тут у нас, получается, спросить расплавленный металл британского серебро высокого качества. Тут у нас э, вот этот вот братан добавился. Да, а, Тристра. Три Тристра... Да. Три страму. Гароу. Около 30 он страдает от Близар. сильно взволнован, вероятно, от шопка из-за убийства. Но и не только, так как он а, небрит и одет в старую грязную одежду. Так. Так, так, так, нам нужно поискать в газетах. А какой там. А, 93-й. 93-й. Восточная Африка, так, мумия Бенклифа. Взрыв в комс. Прибыл, так, наверное, мумия, да? Мумия Бенклифа. Большие раскопки в Осуане продлились три года. Сородни Бенклиф возглавил экспедицию. Была обнаружена мумия с удаленным глазом, сидящая в необычной позе. Правая рука сжата, как если бы она держала что-то или кого-то. Мумию закопали стоя. Из-за характерных черт она получила название «Мумия отчаяния». Рядом с ней нашли надпись на латыни. Он увидел то, чего не было до... Чего не был достоин, и оком оплатился за это. Поплатился. Мумию отнесли к, ри к римскому периоду, а не к египетскому, из-за обнаруженных в гробнице символов культа Митры. Он увидел то, что не должен был. То есть он за кем-то подглядывал глазом, его за этим застали, этого чувака, вырезали ему глаз, короче, и убили его. Нахрен. Вот так-то. Да, это оно. Он был наказан, узрев то, чего не был достоин ужас за кем-то подглядывал в банях тоже так это короче да у нас же мы же еще какую-то карту кажется нашли да а вас да мне сама уже интересно что мы будем делать дальше по идее, у нас еще же есть карта есть. Надо где-то посмотреть. Так, ладно, давайте в ярд об обратно отправимся. М -м, надо немножечко подумать, кстати. Ну-ка. Подождите, у нас какие улики вообще есть? У нас вот есть какая-то карта. Руговец карты найден среди вещей сарародни. А расплавленный металл британское серебро высокого качества. Пойдемте узнаем. Про серебро. А у кого спрашивать? Наверное, у этого, да? А, у этого, наверное... Блин, Хорн. Или у всех? Оплавленное серебро. Мы нашли оплавленное серебро в печи. Это вы его туда положили? Нет. Серебро, говорите? Нет, не знаю, как оно попало-то. Так, ладно, следующий ты. Угу. оплавленное серебро. В печи, в парилке мы нашли кусок оплавленного серебра. Вы не знаете, откуда оно там? Серебро? Нет. Ай умае. Да кого вы захотите закопаться? Пожалуйста, пробудите его подозреваемого для допроса. Так, давай рассказывай. Мы нашли в печи кусок оплавленного серебра. Это вы его туда положили? Это не помогло. Заклятие слишком, слишком могущественное. А, значит, что он положил? Сок серебра туда? Эх. У меня такое чувство, что чего то где-то не хватает. Интересно, они уже разгребли вот это вот так баню? Поехали в баню посмотрим. Там... Ой, а уже пора заканчивать потихонечку. У меня как раз у меня сейчас все вернулись, стало невозможным записывать. Очень тяжело сейчас идет вот этот вот процесс. Так. Вот сюда, да? Ну-ка. Там разгребли уже завал. Да, что вы не разгребете? Не мне все завал, все никак-то, а? Ну, короче, выходим отсюда. Пойдемте еще раз в баню сходим. Так, у нас целых трое подозреваемых прям так сходу. На. Так, тут они забрали все свои вещи, да? А это что? А, это просто что-то горит. Тут у нас что-нибудь есть? Вроде бы ничего такого. Очки. Тут уже все мы осмотрели. Больше ничего, да? Тебе тут не жарко, братан? Ладно, давайте мы тогда закончим. Все равно мне уже становится, честно говоря, очень-очень тяжело что-либо записывать. Так. Ну, в общем-то, давайте тогда на этом закончим. В принципе, нам нужно посидеть, подумать, что делать дальше. По-хорошему мне это надо делать. Думаю, как-то так. Ну, скорее всего, где-то вот тут надо полазить, что-нибудь подумать. Внутри печи, странная рана. лекарство, ложь, шампанское, украденные записи. Что-то вообще, какой-то шанин какой-то происходит. Вот. В общем...